Всем привет, дорогие друзья, с вами я Red Phantom, я бы сейчас мог записать какое-то опять стандартное свое видео, но нет, сейчас я вам покажу кое-что интересненькое. В общем, в этом видео будут новые задания. В общем, в этом проекте мне предстоит кое-что интересное. Я буду проходить новые челленджи и новые испытания. Дальше, новый уровень монтажа, поскольку старый уже исчерпал себя. Я выхожу на новый уровень, с помощью которого буду делать для вас контент еще лучше. Дальше. Новое превью. Теперь я буду их делать на более высоком уровне и в 3D формате. Ну и конечно же, я буду записывать не один, а со своими друзьями. В общем, все это вы увидите очень и очень скоро.